Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня мы продолжаем прохождение Киберпок 2077. Если ты заварил чаёк и приготовил для себя пару вкусных плюв, тогда мы начинаем. Все, Все, нажимаем продолжить, значит... И привет, и привет Коротко о том, что мы сделали за время, пока отсутствовали на стримах Мы прошли все побочные квесты, которые предоставляла нам игра для прокачки персонажей И фарма какого-то э, количества денег, да При этом я разобрался немножко в управлении и прочем дерьме, которое тут нужно э, совершать И подобрал для себя оптимальнейший билд Вот, то есть мой билд основывается исключительно на уничтожении врагов Кулачинными э, приемами То есть это развал полнейший То есть пройти киберпук да, На харде На харде С помощью кулаков своих Мы установили себе руки гориллы да, Соответственно что дальше нас ждет Дальше нас ждет неизгладимое впечатление от игры по, по одной простой причине На кулачных боях я еще игр не проходил То есть игру которую можно попробовать Попробовать пройти О я вижу цель Вижу цель. Uh, выйди из тачки. Выходим из тачки. Смотрим, короче. Я прокачал также себе ноги, короче. Двойным прыжком могу теперь прыгать. И, в общем, наблюдаем. Смотри. Смотри, смотри. Бан, бля. <смех> раскидал, короче, малыхи. Смотри. Просто об машину разбил в лицо. Uh, тоже по КДК раскидал спину. Разничтожил. Все. Уничтожил врагов. Залутались. Все. Абсолютно подбираем, короче, ребят. Я, на удивление, для себя открыл для себя мир. А, джойстика Теперь я могу играть не только в, Соньки, в Соньку на, на джойстике Но и в Киберпук. Я попробую для себя, как это круто, не круто а, Привет, Лерик, привет, дорогой а, Собственно говоря, у нас остались Короче, я не проходил ни одну миссию Которая связана у нас с сюжетной линией а, Куда пропал? А я здесь, а я здесь А я не пропал, у меня были рабочие дни Потом вчерашний день я посвятил, короче, прохождению побочных миссий В, а, в этой игре, да Теперь у меня абсолютно чистая карта Да, Смотри. Матри-матри Так, а как там отставить? Смотри Матри-матри Чистая карта, никаких побочных квестов Никаких разбоев и нападений Все чисто Все кайфово Вот э На ходу закрываем, значит, дверь нашей машины Как бы летим, мучимся навстречу э Нервному срыву Кибер... Отставить Полицейский разворот Хорош <с> Сань, давай Топи Нормально, согласен, нормально, короче Но я плюс-минус понял, типа, разобрался, короче В механике игры а, Теперь она мне до стало понятна стала как бы, Мне стали понятны эти импланты, потому что я изначально Вошел сюда как в зебре, да Как, а, как будто с деревни только выпал, короче В которой, ну, я не знаю, до сих пор только кострами топят а, ну добывают тепло только с помощью костров Теперь я полноценный игрок Этой игры а, Правда, я что-то не могу разуметь, куда я еду а, все, разумел. Понял, принял. Вот. Ну, как бы добавлю, короче, сразу понимаю, что на провоз. <laughs> да уж. А, просто здесь вообще в этой игре, я не знаю, ты играл в нее или нет, но невозможно управлять а, машинами, мотоциклами всем вот этим вот. А, тут что? Полицейский разворот. С открытой дверью, короче, мы до сих пор продолжаем двигаться. Здесь, короче, двигаемся по туннелю, направляемся в сторону э, сотрудницы Милитеха. А, отвлекся. У меня уже тачка горит, понимаешь, о чем я? Это уровень, бра. Это уровень, согласись. А, ребят, всем привет, кто только что пришел на трансляцию. Рад, что вы здесь. Спасибо, что вы со мной. А, итак. Вот я своими руками горел и пришел встретиться с сотрудницей. Вот Не знаю для чего. Мэри вот и славно. Стал, ты звонил, правильно. Такие скитривки. Да правильно, правильно, что там. У меня к тебе предложение, наверняка. Я не понял. Думал ты меня шантажировать будешь, пиздюк. Условия ставить. Ах ты мразь! Я тебе сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Мрать! Хлеба завали! Это херня готова! Так точно! А теперь... Я вас размажу. Отвечай размотаю, на девки. вопросы. Быстро и честно. Да, нет, вы не выживейся. А, меня прикрывает, да, больше никого. Меня прикрывает... А, да, больше один, никого. Я же нормальный, Боже. ровный пост. Опять в Киберпук. Привет, ребят, Подержите короче. Ребят. Привет, привет. Приходи попозже, приходи, братик. Спасибо, что зашел. Сейчас, короче, я буду разваливать. Слушай, это он твой наводчик. Энтони Гилкрес. Он слил тебе инфу по конвою. Я Гилкрест. его не знаю вообще. Я я что такой... Может, ты видел, короче, просто я не помню. Типа, не могу. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! крысами не рождаются, да? Выпусти меня, пока я... Давай, короче, поговорим с тобой, братик. Ты, если... если... если вдруг... Думаешь, что то Я сейчас говорить ничего не буду. Я сейчас кулаками свои... сожму свои силы мужской. И как в Рулплю... Так, тебе нужна инфа, мне нужен бот. Давай договоримся. Нельзя было сразу нормально поговорить. Не буду сиськами Модель болт. Он у ребят, которые тебя грабанули ага. Оставишь мне бота, ага. я сдам налетчик ага. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой А могу заплатить, как они и надеются Смотри, Второй вариант. пальцы какие, Только а? Им, ты будешь нашими деньгами Ой, мрази Какие-то условия свои ставят, зачем? Ради чего, парни? Что это? А, так не пойдет я вам сейчас, короче, знаешь, что стал? Я внезапно передумал. Сейчас я вас развалю. Давай! Так встречать меня никто не смеет. Я дитя улиц. А что нельзя ударить, а? Слышишь? Я сейчас вас. Сюда, говно! Мразь, а? Так, тачку быстрее сюда. Где этот кренделет, короче? Пока он доедет... А... Где моя машина? Какого хера сейчас произошло? Я не... Что это? Не понял. Типа... Меня сейчас, короче, как щенка отпинали. Я такой наглости не потерплю. Я просто сейчас сделаю все, чтобы они ответили за свой поступок. Я еду к своему Джекичану, мы с ним будем драться с этим я пока доеду просто все дела грязные уже совершат без меня да объективно-то это дерьмово, как бы но при всем моем везении да мне кажется что чего-то мы это точно добьемся как бы сейчас полицейский разворот получится нет конечно но сейчас сейчас сань лучше слушай этот рэп немецкий или какой он там французский меня вот раздражает вот этот хрип короче а... Я пропустил Поворот Так Табхле... Отим... Тебя хотели отыметь а, Слушай, сейчас мы узнаем Короче, кто из какого Какая я мразь Смотри, я ездить не умею ну? а, Сейчас посмотрим, кто из какого теста На самом деле, друг, потому что я Ну, прямо заявляю, что я Объявляю войну этой шмаре Княгиня Шмар Да как это... Ездить тут можно вообще? Как? Как можно? Это вот 7 лет разрабатывали... Что? тут езду? Я даже... Я не могу просто... Что за грязь? Пацаны, вот оно прохождение. Когда просто не можешь проехать. Смотри, смотри, смотри, смотри, что делаю. Тебя сейчас уничтожит, Баба, ты шмарок. Такая мразь, просто... Представить бы, короче, на ее месте какую-нибудь самую ненавистную училку в жизни своей Полицейский разворот Хорошо, так было задумано, езжаем Джеки, брат, смотри, я сейчас буду жаловать Я не жалуюсь, как бы, просто довожу информацию Нарыл? Да, это баба чокнутая, пошли к... А... Долго ждешь? так Короче, Декс уже купил у мальстремовцев бота uh -huh. uh -huh. Неясно uh -huh. только, Хорош. захотят ли они его теперь отдавать он заплатил им вперед? и Ладно, хер с ним. Вот так вот. Как будем его вытаскивать? Вот так хочу с тобой разговаривать. Так, мы его у них купим. Сомневаюсь, что мы договоримся. Думаю, по-хорошему не получится. Конечно, не получится. У правила простые. Кто сильнее, тот ты прав. Или ты всех ебешь. Мне Не бей звук Вперед, вперед! Нет времени ждать. Ладно, давай постучим. Давай поехали, братан. Че докинешь, че не? Вот как назло. Я этих чернадух не переношу. А чем они отличаются от других? Сучар перенесу сейчас надух. Я их сейчас просто уничтожу. Где они все? Вызываем. Я вас не знаю. Так, Мэд Декса. Мэд Декса! Открывай Да почему? Что со звуком? Зал. Мы вас ждали. Говорили, что вот так, если делать, короче, переключение. Оно, короче, раз на раз не приходится, но помогает. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Да, Сканируем. Ёбки, Понимаю, братан. Не осуждают вы выражение Так, пошли, пошли, пошли, пошли. Собираемся к дерьмо, короче. Это, во-первых, это бабки, во-вторых, это ресурсы, во-третьих, во-в-третьих. Угу. Понимаю. Так, читать я это, конечно же, не буду. Взять, взял, короче. Но читать не буду. А, это что? Охранная турель. М -м -м. Наприки жратвы, у них тут очень неплохая охрана. Да. Техника, так, наверное. Сорвать, на перехватить управление. Инженерное как дело полечали. Перехватить управление. Хорош. Что-то мы уже определенно сделали. Надеюсь, что только в, о, ну, в Да, кто о нем позу, говорил, да? Назвал его особенно. Милитеховский. Милитеховский. Не понял. Игрушки. Во, вот. Во. Какая игра, конечно. Чудесно. Чудесно, неоптимизированная карта. Хорош. Что там? Не знаю. Назовик милете. Я думал, эти ковроны сперли пару ящиков, а они смотри, решили не мелочиться. Где эти ковроны? Давай, друг, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Нечего сиськи мяч Сейчас короче Будем уничтожать Мочат что? Осколочная противопехотная мина направленного действия Моя любимая Ага Так, хорошо Двигаемся проток А, это ты их отключил? Нифига ты нормпот а, Реал норм пуки. Что норм нормпуки устоят? Игоря, что с тобой сегодня? Там у тебя произошел сбой какой-то системный Ты киберпсихоз? Чи кто? О, смотри О, смотри, смотри Сотри, смотри Это кто? А нам что делать здесь? Попасть в главный цех All Fools Мэлстер Заткни хлебала свою Чепуху Пацаны, я вам Я вас напугаю я, те, я, я вам говорю Все, что я делал до этого Меня так закалило Что я теперь просто мистовый боец Я самый нереальный. Не Хорошо, территории. Хорошо Но мы их развалим, браток Ничего Я тебе говорю Сейчас тебя уволю Мне нужен болт, где Ройс У вас есть бот Модель мт 0 d 12 Его называют болт Ну допустим Тебе-то что? Киберклава Меня прислал человек, который заплатил брику за болта Мне надо его забрать Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо Не, будешь говорить со мной Я Думдум. -дум. На диван, бля, быром Я сейчас кулаки свои достану и вам будет шляпно ну, вам реально некомфортно будет. Ситуация будет такова, значит. Смотрите, ты, вот ты, и ты вы первые отлетаете. Тебе я сажусь на лицо, короче, да? И выясняю, где все-таки болт. После чего начинаю засовывать свою руку ты, тебе блядь, по глотку. Завали! Гад, гад. Гадина, гад. Ну, можно ска ну, сканировать? О, так нормально. Сел. Хорошо. Чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь. Я постою. Тебе чё, Давай, Джеки, ну-ка, я посмотрю а Я чисто заставь. здесь посижу, пос Но посмотрю ты сам Что такое, Джеки? Ты чего? Хорош чего мой пацан да, так, и так и нужно Так и нужно с бедланами с этими жопу, пока я тебе глаз А, не нельзя и... ничего Просто это плохо кончится, но сука. Можно было просто, наверное, но ничего не делать. Заебись. Давай, мрач. Да что дудка, я пас взять ингалятор. Ты Черная будешь. дурь. Скан. Чистый, как детская присыпка Мразь, а. дурь. Её ж нигде не достать Хорошие Я -я -я. у вас каналы Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфин И поэтому ты не чувствуешь боль Кошмарит так, что похоже на психоз Ее давали солдатам во время корпоративных войн Киберпсихи ей закидываются, как конфетами да. Если испарять, эффект тот же, только чище Давай, не бзди Пасть закрыл. А Не знаю, я пас или взять ингалятор. Возьмем. Мы нормальные пацаны. Это вот, короче, грязные нарики. Мы сейчас бросим в доверие, короче, войдем, понял. И свяжем их с собой. Легкие у нас как ковер, я так понял, короче. Мы все прокачали, вставили а импланты. Вот во-во-во-во Это как на зоне, понимаешь? Надо влиться, короче вот Типа, он. ты проявляешь неуважение, вот когда заходишь на чужую отель, зону, как отель, бы FD0 И отвергаешь все от предложение Так, а, чемодан с болтом, покажи как мне его Да, пожалуйста Погнал Хитровыебанная штука Верю. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем Контроллер Вора, полная когнитивная мерзия. Зацени, все приводы сделаны из песи Титана, ванадия, и Кевлара. Ванадия, и Кевлара. Интеграция абсолютная, когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, можно где, и Где-где-где? Ну как тебе? Не фабричный контроллер. А. Ворон вроде как не фабричный контроллер для болта. Ха! Нет, конечно. Контроллеры Милитеха подключены к их системам. Ты же не хочешь, чтобы они узнали, кто бегает с их краденным добром. Ворон, наша работа. Исправленная нейронная синхронизация, никакой слежки. Я бы вообще его продавал. Берем, сойдет. Сойдет. Сойдет. Ха! Сука, какой Пасть закрыл да? бы? Ты все. шмара. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Аах, -а мрази. Да брось, нельзя же платить за одно и то же два раза. Я нарываюсь. А Драка решаешь, будет. Что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза, заплатишь два раза. Шафки. Я сейчас порву. Нужен болт, а Но скидку нам не дать не хотите? Деньги, так что мне кажется нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал. Вот и работает. Мразь. Меня прислал Декстардэшот. Декстардэшот! Ширгяй, который наебал пасифики. Он до сих пор... <связать> Обезвредить. На! Бан тебе! Иди Хорош. А, пушку меняем, меняем. Как поменять? Вставай, так, Моя ладно, вставай. хорошо. Я просто, я не помню, как поменять. А, граната, бан. А как? А, подожди. О, нет, две гранаты кинул. Разрыв шаблона произошел. Подожди, я не помню. Аа... Да, подожди ты, умри. По-моему... А, во, во, во, во как. Во как смат... Не, да ладно. Бан! Почему я сразу этого не сделал? Я тебя загашу, просто мразь. Ты меня понимаешь или нет? Гнида, гнида, гнида, мразь. Гнида, гнида, гнида, мразь. Забираем все. Надо было сразу, короче. А чего выбирать-то, бра? Зачем выбираться? Можно просто уничтожить их просто всю шайку эту. А, дрона берем. Все наши И боты контроля. Смотрим, что тут есть. Игорян, как он, На развал пошел? Ну, по-мужски, согла согласись, по-мужски поступила Не понял, вот тут мне дается, что точнее. Так, так, так. Смотрим, короче. Изучаем, смотрим, изучаем. Просто они не привык еще геймпаду чуть-чуть. Мне нужно какое-то время, короче, и я пойму. Да. Понимаю. Понял, баги присутствуют. Нормально. Баги на месте. Давай, погнали. А, понял. За мной, да. <связь> Это ж конвейер. Вообще я думал, ты любишь мясо. Даже бабла не заплатили, короче. А Блин, за что платить этим мутаном? Мудакам. Мразьм этим, согласись. Так, проблемы, короче, сейчас мы еще изучили, значит, материалы, которые здесь находились. Здесь выключаем локальную сеть. А... Что, не понял? Хорош! Воп! Так, открыли, посмотрели Здесь, короче, для нас ничего светлого, светлого нет Мы продолжаем с... Понял, а, дверь открыли, все А куда пошли-то? Спрыгиваем Помонос, у меня понос У меня понос Так, а, залутались Чутось Опасная зона, для кого? Для кого она опасная, правильно? Я, я сейчас вылезу да мне вообще по барабану, брасик. Ты смотри, я здесь для того, чтобы продемонстрировать всю мощь Я закалил свои руки и дух, и тело И теперь я готов их просто уничтожить Я просто врываюсь Где и они только? Тебя да ты шо? Да ты шо? Меня увидят А шо дальше? что дальше? Что они сделают, двое. когда увидят меня? Я не боюсь. Да, Выключили камеру Где? Ааа, да? Смотри, смотри, смотри Открываем, бан Просто по лицу раз размочили, пацана Просто как хлебарик Смотри, смотри, смотри, а че такое? А че? А че? А че? А чё? Ага, понимаю Так, у тебя что-то есть ценное для меня, да? Так, а здесь, короче, тоже лутанемся Открывай Смотри, смотри, смотри, что делаю и вот я уже здесь. Я уже разматываю парню лицо, расчесал его просто как хлебарик. Просто засушил и уничтожил. Ты посмотри. Братик, ты что-то занимаешься не теми вещами. Ты, главное, не погибнет, а братан. Ты бы двери открыл, прежде чем стрелять, что делаешь, мутант, а? Вот оно, вот оно. Погнали, погнали. Просто заколотили руками. Ну, согласись, кайфово. Чисто в рукопашку пройти, это говно. Так, камеру тоже отключили, прокачались немножко. А, значит, то, Значит, здесь. Забираем какой-то компонент. Так, выключили же камеру, выключили. А, что есть здесь? Так, извините за некую какую-то, знаешь, тупость, короче, в замесах. Просто еще не сильно адаптировался к, к, к джойстику. Вот. То есть на клаве-то это все легко было, но джойстика просто интереснее играет Погружение присутствует кто кто, кто, кто, кто Кто, кто, кто кто, Где, где, где Смотри, просто врываюсь А, нет, отставить А, а А А А А А Больно. Ну все, можно идти, короче, раскидывать. Просто бан. Просто тебе бан. А ты что, здесь? А вот и я, привет. Подгори немножко. Так, я хочу. Я хочу паленых булок. Заколотить в землю. Можно? Можно, пожалуйста, в землю. Так. А, вы прыгаете, да? А я тоже могу. Ой, не запрыгнул. Смотри-ка, а я уже здесь. Привет, придурок. Бан. Бан. А что, стреляем? Да, так нечестно. Давай-ка на рукопашке, бан. Хорош. Репутация плюс есть. Так, выключили. Враги, говорит, смотрит. Да и ладно, ну. не вижу в этом никаких проблем. Сейчас камеру только подключу. Подключаем, потому что отключение камер прокачивает наши какие-то дополнительные способности и характеристики персонажа, что есть хорошо для нас. Так, на джойстике никогда не играл, короче. Ну, я играл очень много на джойстике, потому что перед тем, как у меня появился комп, у меня была только Сонька. За что ей огромное спасибо Обожал время, проведенное за игрой на Соньке Так, смотри-ка, сколько тут всего Ведьмака я играл на Сонечке Только жаль, я не допрошел Ведьмака Но, в принципе, там все сохранения остались И я думаю, что я когда-нибудь обязательно пройду Ведьмака Вот Но сейчас я понимаю, что я влюбился в эту игру Я поначалу немножко дезморалил, короче, ее а смотри, а ну вот такое. Бан! Ай, ай яй яй ай куда улетел, браток? Так, чё, Ичиндатус там что-то там? Так, давай-ка, короче, примем, применим свои навыки, изучим сообщение срочно. Что-то там локальное отключаем. <смех> ага. Осторожно. Где? Папа! Да ты шо, Папа! Джеки? Смотри, просто развал схождения. Я устраиваю... Я устраиваю фаер-шоу Вечеринка в моем стиле Да, ты шо? А кто будет драться со мной? Ты че кто? Джеки, ты что вообще? Ну, где ты бегаешь? Ты бы хоть помог, пострелял в кого? Не знаю Омерзительная двойка присутствует здесь Так, здесь у нас, короче, куча лута Мы уже что-то бегаем, короче, не берем Патронов ничего нет! Надо А для кого тебе патроны? Ты кого стреляешь-то, ну? Ба! Просто с полета. Смотри, девку запинал в пол Просто смотри Еще и поджог. Ой, хорошо как Ой, как хорошо, бан А что за костюмчик красивый какой-то, а? Ну, не подскажешь? Редкие компоненты для скриптов Кайф Не знаю, правда, для чего это еще а, Это все я не изучил Так, пойдем тогда, пойдем а, здесь тоже какой-то мини-лут, да? А -а -а! Так. Все, нормас. Джеки, идем. Идем, братик. Так, что у нас здесь? Ну, мы прям реальную войну объявили, короче, пацанам. Да, да, да, да. Что, не видно? Не видно, да? А вот он я, Здорово. Здорово. Раскидываю просто кулачинами своими. Бан Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри, бан, бан, бан, бан. Просто пику клику расколотил, блин. Какой же я жесткий Просто вообще развалил, пацанов В принципе, короче, ну, типа Мой удар в игре относительно, ну, ровно такой же, как в жизни Как бы, вот, типа Если вот, как бы Связывать эту игру с моей жизнью, в принципе, абсолютно идентично Я, как бы, ровно так же поступаю из жизни Не знаю, как вы, пацаны но у меня Давай все ровно так же. Надо выбираться. Хорошо, сейчас не, не мороси. Здесь еще луток Просто кошмар. Можно залутаться, короче. Бабла потом дадут. ой ой ой ой, -ой. Правда, я реально не понимаю, что я тут лутаю. Как бы собираю все подряд, короче. На ящиках какая-то хрень, какие-то безделушки, мусор. Я это все, я старьевщик. Тип старьевщик. Ладно, пойдем, Жик Не буду а, отнимать у тебя время. Вот тут еще ящик заберу. Какой-то бокс. Отскоки какие-то? Не знаю, что это Пойдем, брать Не понял Да пойдем, пойдем, пойдем Не понял из А можно? Уходим, Джек Думаю, а! не Да, да, да. Отошли я сейчас буду кулаками махать. На нам проблемы не нужны. <coughs> да, тебе уж точно. Кайп. Сегодня я хотела наказать Ройса по справедливости. Давай, давай. Без и тебя чё? у меня ничего бы не получилось. Оставь себе болта, и мы в расчете. Проверить периметр. Отцепить район. Поговорить с Джеки. Знаешь, нам порайся. Давай, пойдем, пойдем, пойдем, брать. Пойдем, братик, нам не нужны эти проблемы. Пускай защищают территорию, короче. Нет, Может быть, можно узнать что-то здесь. Я думал, мы уже не все кончилось. Хорошая работа, Джек. Спасибо, Джек. Ты кровь. Так, вот эта О, пушка. Он тоже? просто большой, медленный. А что такое-то? С тобой все нормально? Да просто Со хотел. А Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Комплемент посыпались. И... Вот она, мужская любовь. Тоже. Давай пососемся по мужски чисто. Дексу, у нас. Потом предлагаю Ладно, не будем в <смех> и это дело. Ага. Алуй, а ага. Губи. А Целую в губе, он сказал. Целую в Губе. Так, позвонить Декстеру. А как дела на фронтах, мистер? Декстер, понимаю. Вот у болт у меня. И Бег. как прошло. Неприятности были? И что там насчет Милетиха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. М -м -м -м. М -м -м. С помощью корпоратки? Я видел Стаут. И что? И мы с ней не сработались. Бедная Мерид. Наверняка ее вызвали на ковер после вашего неудачного свидания. Ты как ты сумел убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает, силой. Дитя так, улиц. Орешек, мистер Конечно, брат. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать биочик. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Давай, по... Сейчас Отлично. я подъеду брать. Скоро. Не переживай. До свидания. До свидания. До свидания. Но уровень персонажа. Е-ху! Так, э, способности, короче, задания выполнения. Способности есть, короче. Продать бы только всякое говно, которое мы налутали, короче, да. Агась. Так, э, вот, начиная от этого. Э, подтвердить. Все, продаем. Нахер. Потому что стволы у нас э, годные. У нас годные стволы. Оп, оп. Хорош. Ножи вот тоже все это говно отребие продаем. Здесь по поводу шмота У нас какой-то э, Маневренность 5 уменьшения урона от взрыва Так, филетовые оставляем Мы их будем, значит, ломать, крафтить Из них будем какие-то там штуки Но мне, по сути дела, в этой игре Короче, мне ничего не нужно Если у меня получится пройти эту игру абсолютно э, Кулаками Да? Кулаками Оп Добраться до посмертия э, Отслеживать пропуск в высшую лигу. Так, а давай посмотрим, что у нас вообще по журналу заданий. Значит, у нас по заданиям. Пропуск в высшую лигу. Так, анатомия убийства. Кровь и кости добро вознаграждается. Заказ ритуал посвящения. Заказ последнее подключение. Отслеживать. Карта это куда? Так, это что? Пропуск в высшую лигу. Короче, в принципе, знаете что? Наверное, в пропуск в высшую лигу и пойдем, потому что здесь, здесь, мне еще недоступны локации. Это мне нужно выполнить сюжетную линию а, квестов именно на этой локации. Поэтому что передвигаемся сейчас, а, перемещаемся прямо туда. Прямо вниз. Вот прямо сюда. Вот прям так. Вот, как и сказал, так и сделал. Вот прям так. Вот, реально. Мои впечатления от этой игры, знаешь, такие качели Типа, меня сначала качнуло, я был удивлен от графики Потом столкнулся с рядом багов, которые не позволяли мне просто стримить Согласись, это отстойно, когда ты не можешь такую кайфовую игру просто стримить, да? По причине того, что там куча багов, всяких лагов и ничего не понятно, типа, и все такое Дальше начинается что? А, так, сейчас поменяем, короче Снова переставим местами всякое дерьмо со звуком, чтобы он не хрипело. Типуки раздражающие <conversationion> <dunno> gangster, дальше что, какие-то беспонтовые кат-сцены О, хорош Хорош Дальше какие-то беспонтовые кат-сцены, которые нужно слушать Короче, все такое Салют, Лерик Хай, короче, прохожу от Last 2 Слушай, хорошая, кстати, игра Я не играл в нее, хочу еще когда-нибудь Обязательно ее Отсниму себе на канале. Как там, сеньоросовой Алс? Ты какой-то уставший что нового у сеньора Уэлс? Понимаю, понимаю Эх, Да ничего Беспокойся за меня с утра меня. до ночи, да? С утра до ночи Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике Как большинство Уэллсов Не, я не знаю, это не это знаю почему по Я даже мне. не знаю, кто это Чем больше я ей говорю, что все окей Тем больше чувствую, что вру Просто на данный момент у меня Но нет никаких идолов на Твиче и стримеров. То есть я, да, в общем-то, просто существую в этой вот сфере. Надо же. Мы и получаю полное люди. удовольствие, потому что, ну, вы я не, не знаю, как это можно твориться, короче, со всеми остальными. Типа... Знаешь, я, тебе скажу? Это заслужили я? Какие? Кто? Какие коллеги? Кто вы? Кто Готовь вы там? Я один здесь, там. Да. Так, пойдем, Джеки. Джеки, а можно бегом? Типа, не люблю вот эти тормоза. Безопасная зона. А, понял. Здесь, как называется? Ты был морг. Ты okay? Да ты что? Что? Это ты я знаешь, тебе об этом ты? рассказал. Че, правда? Давно, наверное, это было. Это же не мои коллеги, это просто, короче, ребята, которые... Ты же не можешь назвать, например, короче, людей, которые в Инстаграме выкладывают фотографии во всем свете, на, су... на всем свете, да? Своими товарищами, своими коллегами, да? Я ви... V... А, это Джеки Уоллс. Создаем свое имя. Да что ты? И мне это что-то... 18 ⁇ поставить название стрима, а я отключил запрещенку. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс. А тут двое на входе Говорят они к тебе Да Ну ладно Сказал Сью? еще занят Возьмите себе пока что-нибудь выйдем. Хорошо, братан собирались. Ну, ты крепики, знаешь, тебе форма такая Высокий, блин, ну Вот оно Вот оно мой... А это что тетя? такое? Слышишь? Что это? Кто это такие? Кто? Привет Садитесь, я сейчас Они подойду Ты представляешь? Все, наша очередь Видишь бабуля? Все говорят, что игра говно Не знаю, смотря как играть Смотря как играть а разве не Dex? Смотря в каком настроении, типа, знаешь, вот эта вот, короче, история с бесконечным крафтом, лутом, убийствами и прочим, типа, ну... Что у меня будет? цель, короче, войти... Что Я будет? хочу стать легендой этой игры. Легендой. Ты из за меня. Две с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхэнда. Я тебе Врач, скажу одно, что если хочешь нормально поиграть в эту игру, ну, жди полгода, пока оптимизируют а максимально баба. круто. Ровно так же, как с Визмаком. От этого же проекта. Выпустили Визмака, который багованный, у которого лошадь в пол проваливалась. Благо, я его проходил, когда уже эта вся игра, короче, обошла все миллионы патчей. И тогда а сколько лет И тогда я, э, собственно говоря, ее начал я проходить. Никаких багов Это, не было. Ничем я не столкнулся, и было все хорошо. И самые уважаемые это тоже важно. Ну, знаешь, они Интересно, у меня перестали смущать что эти баги. Единственное, которая до сих пор меня раздражает, это звук. Отдать концы. Когда так, он весь город начинает, тебе говорил, желательно на задань. какая красивая традиция. Так, а, какая красивая традиция. выпить за то, что мы разбогатели за ограбление века, за Night сити Ну, даже в их легенд не бывает, слишком высокая цена. Выпить за Найт-Сити За Найт-Сити Из-за посмертия Типа алхимик из Доты пуляет в Кайф Блин, надо будет поиграть Так, а мы уже немножко, да, короче, ну, типа Немножко такие Чутка взъерошены. Слишком высокая цена Живых легенд не бывает Смерть небольшая плата за то, чтобы стать легендой я стану легендой, но Сначала я буду живой легендой. Как легенда. А смерть это так. Просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь свой рецепт продиктую? Mm, давай. 10 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво, и главное. Капелька, капелька любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса? Выполняем его заказ Да, да, я продаю Место полностью, Дэшон короче ждет. А, Я продаю полностью, пирам. типа, короче, Чего? на период стримов я буду проходить исключительно сюжетные а, задания, да а, Дальше, когда уже я побольше. буду делать перерывы какие-нибудь, как я буду проходить все побочные, чтобы, чтобы прокачаться на максимально на круто и я продаю эту не всю не игру тебя никто не знает. Хочу пройти эту игру и чисто кулаками без пушек, ну как, минимально использовать буду ну, пушки, здорова, но буду чего? проходить чисто на кулаках Качаешься? Ага. Я тоже Чувак какая в лапу Да конечно, сейчас Сюда. Браток, нас с тобой не уложит <laughs> Самурай вот. Я не такая, жду самурая Так, пропуск в высшую лигу да, Будем кулаками пробивать себе победу, дорогу к легенде. А вот и мистер В. Ну что, наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка давай заценим. Закрытая информация там ТРМПРМ. Так, взять, а, прочитать. Что, что, что, что, что. Положить болта. Давай. Киберпанк ну ну, стремил 25 часов. Что Нет, что такие долгие у меня не будут там. прохождения. Тибак, спасибо, что помогла с мусорщиками. Тибак, спасибо, спасибо что, что помогла с мусорщиками. С мусорщиками. Пара мясников меньше. Уже хорошо. А теперь Мое дайте мне сесть. А куда мне сесть? А, -а, а, вот так, да, отдельно сядь, Сань. Посиди, отдельно на коленечках, посадись. Садись. <клевый> Джек. Ой, извини. Нет-нет, мистер Уэлс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос, мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? С Эвилоном. Хорошо, я посмотрел на компеки Плазы изнутри неплохо, но она хочет себя кинуть. А... Алло? Так, неплохо, но она хочет тебя кинуть. Хорошо, я посмотрел на компеки Плазы изнутри. Кинуть. Замечательно. Да. Типа брат братка. Я, брат, ей так я что подстилку короче не новую разделяю. Какую сделку? <coughs> Нужно честным она путем сказала, добиваться славы, короче. Вот вот это в кого-то чего-то кого-то. Куда-то, короче, там пырым-пырым. Да? Это не моя а, работа. Обойди без посредника. Когда захочу обойти его, я ему об этом сразу вот сам сказал. деваха. Согласись, да. С клиентами всегда одно и то же. Спасибо, что рассказал мне об этом. Доверие мистер Ви дело такое. Согласись. Без него не бывает долгого и плодотворного сотрудничества. Ну чё, реально, пацаны, короче, под подстилку лечь, короче, и попытать братка кинуть попытаться Но ну, это никого, мы дети улиц, мы не э, эти, uh, сестры не, не разлучницы. Ты... Спасибо в кармане положит, ты не злишься? Я думал, ты будешь беситься, как черт. Я слишком долго живу в Найт-Сити, чтобы нервничать каждый раз, когда меня хотят кинуть Паркер такая не первая, и уж наверняка не последняя Перейдем к делу, браток ты придумал план, Декс? Да. Так, зачем? Давай, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Хорош. Неважно. Мне так нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в компекте Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Тибак помогает вам взломать mm -hmm. внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еренобу и, и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Так, делаем. Uh долл повезет нас туда и обратно какие у нас а, какое у нас прикрытие как мы пройдем в пентхаус а, как давай. попасть в пентхаус у Йори ноба почти нет охраны сложность только в системе безопасности чтобы ее отключить нужно устранить резидента Кампеки. это элитный раннер который мониторит сеть отеля круглые сутки проблема mm -hmm. в том что комнату резидента можно открыть только изнутри mm -hmm. погоди как же мы попадем в комнату в которую нельзя попасть Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. И помощница. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. <как> Болта придется оставить с ним, зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? А, да нет вопросов, все, давай хотим. ближе к делу. Вот и слава. У меня вопрос, когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? Давайте обсудим сейчас. Новички всегда получают у меня 30%, но я готов сделать исключение. За твою честность, Ви, я выделю вам целых 40%. Хорош. Деньги это не самое главное, но Деньги спасибо. Деньги для меня не самое главное, но спасибо. Мило с твоей стороны. Интересно. Хорош. А что, по-твоему, самое главное? Я хочу того же, чего и все. Чтобы меня запомнили. Чтобы люди даже 50 лет спустя приходили в бары и обсуждали мои подвиги. Да, это Хочешь я. Хочешь заслужить репутацию, значит. Прекрасно тебя понимаю. И последнее. В кампайке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт. Благо, что я кулаками умею махать. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Чидо. Не хочу торопить события, но... Когда ждать, теди? Все зависит от мисс Паркер. Но, думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. А Расака будет на страже. Один чувак сказал, что жизни есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажираться. Карета ждет снаружи. Хорош. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Здах давно знакомы ли вообще? Или так? А что? Но, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврели сказал. Ха. И ты тоже философ. Неудивительно, что так тебя любит. Вроде нет вопросов. Нет, конечно. Но нет. заработал. За заработал. Ну, готов ехать? Да, поехали, Джек. Так, а... Встать, поехали. поехали. Чего ждать? Чего ждать-то? Как чего? Богатство. <свёк> Конечно, братик. Фух, ну нет, нет, не, кайфово. Коня... Конечно, кайфовый сюжет разворачивается но в этой игре. <свёк> Ребят, э -э что хочу сказать? Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, что можно улучшить, что можно убрать. С вами был я. Всем. пока. I 27. Wait, wait, wait,